По словам директора инвестиционной компании «Развитие», 2019 год был непростым для рынка недвижимости курорта. Однако, по его мнению, достичь внушительных результатов в строительстве и реализации строящегося жилья удалось при активном и, что немаловажно, результативном сотрудничестве с риэлторами города. Строительство идет стахановскими темпами. Мы строим весь комплекс сразу. То есть мы не привязались к очередям, мы поднимаем сразу весь комплекс – Около двух лет у нас будет комплекс полностью построенный, оборудован уже для жильцов. И мы уже готовим на выход другие площадки. Да, немножко это пока секрет. В январе будем презентовать наши новые комплексы и работать в бой. Согласитесь, несмотря на то, что все меняется, начинает технологии продвижения товара и заканчивая документооборотом, сопровождающим сделку, неизменным остается главное – хороший продавец, у которого есть свое профессиональное чутье. Когда к нам приходит человек, он видит то, что мы предлагаем. У нас на объекте работает с сегодняшнего дня три шоурума, то есть до этого было два шоурума. Шоурум – это квартиры, которые можно посмотреть, какими они будут, когда жильцы получат ключи. Мы единственное, что от себя добавили в них мебель, но даже без мебели уже понятно, складывается картинка, в какой квартире вы все-таки будете жить. Победители продавали, приходили, приводили к нам клиентов, предлагали, не навязывали просто человек, когда видит объект, он влюбляется в этот объект. Всего по итогам церемонии награждения ценными призами были отмечены 8 представителей агентств недвижимости. При этом каждая компания получила приятный сюрприз в виде сувенира. И если одних награждали за объем продаж и опыт, то других благодарили за готовность учиться и стремление к высоким результатам. Словом, для каждого приглашенного на церемонию нашлись индивидуальные слова благодарности. Только компания развития может разыграть не один, а сразу 8 ценных призов, при этом устроить дополнительный розыгрыш утешительных призов и еще запустить новую эстафету на будущий год. Мы разыграли 5 айфонов в последней модели, мы разыграли денежный приз, большой чек и мы разыграли автомобиль, который, я думаю, уже сняли, стоит на улице с бантом и вручили победительнице. И, конечно же, мы не могли не разыграть квартиру в нашем комплексе. Мы продаем продукт, который не стыдно продавать, потому что это действительно качественный продукт, действительно хорошие квартиры в хорошем районе, с хорошей благоустроенной территорией. Денежный приз достался Владимиру Левкуну, агентство недвижимости «Южный квартал». А вручение автомобиля от компании Развития стало знаковым событием для Ирины Кубасовой, агентства недвижимости Море стройгрупп Для нее эта победа в эстафете является самой высокой оценкой профессионального сообщества. Я испытываю радость, огромную просто, я очень рада, правда, я к этому стремилась. Хочу сказать спасибо огромной компании развития, они молодцы, правда, мы будем дальше с ними работать. Продавала недвижимость, помогала людям перебраться к нам в Анапу. Старалась, чтобы они приобрели свой уголок счастья у нас на Черноморском побережье. И буду дальше это делать. И всем своим клиентам, которые со мной работали, я вас всех очень люблю. Вы самые лучшие у меня. Риэлтором года и обладательницей новой квартиры в жилом комплексе «Южный квартал» стала Валентина Карпетян, агентство недвижимости Неаполь. Нужно работать для этого, изучить объект и работать. Волнительно, тяжело, но когда работаешь, все получается. Комплекс очень легко продается. Это первый у нас в Анапе такой масштабный большой комплекс, который сдается с ремонтом. Очень комфортно работать с менеджерами. Южного квартала, всегда идут на контакт, помогают. В общем, очень легко и комфортно. Завершая церемонию награждения, София Пересыпкина, коммерческий директор компании Развития, напомнила, что сотрудничество продолжается и представила эксклюзивную информацию по новым проектам компании и новой эстафете, которая начинается с января 2020 года. Как говорится, самая ценная информация и самые свежие новости вести с полей достались тем, кто мастерски отработал 2019 году. Я очень благодарна инвестиционной компании развития, что они сделали такой конкурс и сделали они именно для риэлторов. Вот. Эту компанию очень легко продавать, потому что квартиры продаются с очень качественным ремонтом. И, на мой взгляд, эта компания самая лучшая на сегодняшний день у нас в Анатоле. Большое спасибо компании «Развития» за прекрасный такой приз. Мы старались. компании «Этажи» — это федеральная компания. И мы приглашаем всегда всех наших клиентов из регионов, чтобы они выбирали самые лучшие квартиры. Самые комфортные, уже с готовым ремонтом. И жили с радостью на берегах Черного моря. Для того, чтобы стать обладательницей замечательного айфона, я продавала квартиры. Те, в которых хотелось бы жить самой. Когда что-то искренне любишь, что-то нравится, для этого не приходится даже рекламировать излишне. Потому что глаз горит, и на самом деле концепция вообще всего жилого комплекса очень располагает к тому, чтобы его предлагать людям. Олеся Давыдова, 39-й канал.